Александр Чумаков. Сегодня мы поговорим о щепетильной теме. Это наши швеи. Мотивация персонала. Где искать? Как искать? Как избежать? В общем, постараюсь раскрыть немного данную тему. Если у вас есть какие-то мысли, буду благодарен за ваши комментарии непосредственно под видео. Начнем. Я представляю компанию Легпром, чтобы вы понимали, откуда я, кто я и что я, и почему я готов с вами делиться данной информацией. Смотрите, я данную боль прочувствую с разных сторон. Почему? Потому что моя мать была швейной. Это первый вариант. Второй вариант, я работал механиком, и, соответственно, я точно так же это видел со стороны и как наемный сотрудник. Третий момент, я... Сейчас имею свое швейное производство и также чувствую эту боль, как и вы. Четвертый момент. Я лично со многими из вас общаюсь и слышу неоднократно ни одного человека данную ситуацию. Давайте разберем данную тему. Конечно же, так как мы занимаемся продажей оборудования и автоматизацией, нам, конечно, выгодно с вами сейчас поработать и автоматизировать максимально ваши процессы, как это сделано все-таки за границей. Но я же это прекрасно понимаю, что эта пилюля для счастья надолго не будет работать. Вот как раз эта пилюля на короткий срок для того, чтобы мы могли реабилитироваться. Смотрите ситуацию. Давайте посмотрим на наши цеха. Там в основном уже сидят женщины в основном в возрасте. К сожалению, это не может длиться вечно, и приходит время, когда мы их теряем. Они уходят на пенсию, они занимаются своими огородами, и это правильно. Молодых людей, девочек в цехах практически нет. Сколько у вас сидит человек до 30? Много? Я могу сказать очень мало. Все выпуски ПТУ, техникумов, академии, институтов из 30-40 человек выходит максимум 1-2 шви, которые с вами будут сотрудничать. И то не факт. А знаете почему? Маленький момент. Обратите внимание, возможно у вас уже есть дети как раз этого возраста, да, либо же есть в кругу. Пообщайтесь, познакомьтесь, поговорите с ними. Увы, посмотрите, у них есть огромные возможности. Это интернет, это сеть. У каждого из них есть хобби. Правильно? Это хобби им сейчас приносит деньги с помощью этой сети. Потому что кто-то катается на роликах, на сноуборде, скейтборде, на велосипеде, бильярдом занимается, шьет, вышивает, что угодно делает, фотографирует, пишет. И... Делится этим в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе на этом зарабатывают. Мы об этом часто говорим блогеры, дизайнеры, кто угодно, да, ну типа только не швея. А что мы сделали, чтобы к нам приходили швеи? Что лично ты сделал для этого? А я могу сказать ничего. Обратите внимание, сейчас все стремятся идти в IT. А знаете почему? Потому что там привилегии, не так ли? Обратите внимание, какая-то мотивационная структура. Они облагораживают свои офисы. Они дают им какие-то гейм-компьютеры для того, чтобы они отдыхали. Удобные кресла, чтобы у них не болела спина. Какую-то супер-финтиклюшку, по которой они не на лифте съезжают, а на горке, к примеру. Защищают их страхованием, дают им обучение за границей, перелеты и все остальное ремонтируют бесплатно их зубы, там здоровье, и все это, как говорится, присутствует. что мы для этого делаем? Как мы защищаем своих сотрудников? Кто к нам пойдет после всего этого? Кто будет хотеть садиться за машинку и сидеть 10 часов на неудобной табуретке? Неудобной, которая по факту портит ихнюю осанку и вредит их нему здоровью. Давайте вспомним Советский Союз, кто еще застал хоть частично это все. На фабриках была аэробика. Как и в школе, наш, мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Точно такая же аэробика происходила и на фабриках через определенное время. Буквально две минуты называется, это перезарядка, и у них со спиной все в порядке. Мы что-то с этим делаем? Нет. Если кто-то делает что-то, напиши. А как ты начал делать? А как реагировали? Всегда сложно переломить этот момент, не так ли? Когда мы представьте, что заставляем в женщину в возрасте вставать и заниматься зарядкой аэробикой, это тяжело и многие просто даже если начнут и сразу же закончат, потому что по получат, скажем так, отпор. Вот честно, нужно идти дальше. Для того, чтобы привлечь сюда молодых людей, девочек, можно в качестве э, так называемой бонусно-премиальной компенсации. Э, Допустим, фитнес, допустим, какой-то тренажер, как пример, да, то есть бесплатный абонемент на месяц. Можем сделать? Можем. Почему нет? Ты лучшая, на тебе лучшая. Если уже женщина в возрасте, курс массажа. Если у вас крупная компания, арендуйте, купите массажное кресло. Поставьте, чтобы там можно было купить монетку за деньги, чтобы те люди, которые не дошли до того уровня, который вам требуется, да, были мотивированы, потому что те люди, которые лучшие у вас, получают эту монетку бесплатно. Они садятся на массажное кресло и массажируют свою спину. Таким методом все намного лучше. Давайте вспомним про свет и наше зрение. Она сидит, она видит темные какие-то куски кроя, темную нитку. Это все тяжело, сложно. Сейчас есть светодиодное освещение, уже намного проще жить, на самом-то деле, повесили вверху, повесили над машинкой, повесили на машинке лампу освещения, сделайте добро, поставьте нормальные стулья, на чем свеи сидят, как вы хотите, в чем они вообще сидят, сделайте возможно, им форму красивую, чтобы они выглядели как люди, прошу прощения. Но реально, если мы с этим сейчас делать ничего не будем, поверьте, завтра будет еще хуже. <coughs> Лучше не будет. Не верите? Подождите. Да, мы можем автоматизировать, да, мы какую-то часть снимем с вас, допустим, да, то есть этого всего. Поставим там циклические машины, шаблоны, автоматы, поставим какие-то э, овермаки, карманные автоматы, какие угодно автоматы, это все классно. Это тоже закончится. Потому что, попадая в данную сферу, люди либо же превращаются в это же, либо же уходят. Ну, представьте, что у вас токсичный коллектив уже. Точнее, посмотрите на свой коллектив, насколько там токсично. Не так ли? А если человек попадает, как вы вот знаете, БМ говорил, есть банка соленых огурцов, кидаем туда огурец, он со временем становится какой? Соленый. Вот тот же самый человек попадает, даже если он мотивированный, он хочет, с желанием, даже он будет работать на автомате. Если он попадает реально в токсичный коллектив, если он нормальный человек, он выйдет, уволится от вас. А если нет, он превратится в то же, что вокруг вас находится. Давайте мотивировать. Еще раз повторяю, и буду это говорить неоднократно, хотя возможно мне не сильно и выгодно эта мотивация по причине того, что вы будете покупать прямострочки, но не факт. Это первый момент. А теперь поговорим о колоссальном глобальном будущем. Кто из нас задумывался, что будет завтра? Я сказал уже, что люди не хотят работать. Помните? Потому что у них уже есть, скажем так, заработок 300-500 долларов. Никому ничего они не обязаны, они никому не привязаны. Они сидят дома, занимаются своим любимым делом, кайфуют от этого, получают деньги. Наша зарплата и наши условия ничто, и под эти реалии нужно реально входить. Если интересно, подписывайся на мой канал, ставь колокольчик для того, чтобы все-таки получать вовремя данное видео. Если ты не согласен, либо что-то по-другому делаешь, напиши комментарий, я буду рад. По поводу будущего. А Сейчас раскрою секрет один маленький. Я никуда никого не призываю, я не открываю никакие там клубы и все остальное. Это, ну, по крайней мере, пока у меня этой цели нет. Следующий момент. Мы чуть-чуть можем быть социальны. Давайте дарить. Для того чтобы что-то -то получить, нужно что-то отдать, не так ли? Каждый из нас может сделать небольшую материальную помощь. Какую? Вокруг вас есть садики. В другом городе есть садики. Где угодно есть садики. Купите швейные машинки. Маленькие, детские, дешевые, игрушечные, но не токсичные, нормальные, качественные швейные машинки. Для того, чтобы детки на подсознательном уровне питались этим. Они будут играться, и кто-то будет раскрывать свои таланты. Таланты тоже нужно понять и раскрыть. Потому что навыковые, допустим, все-таки, и талантливые люди, это разные люди. И они работают по... Вот талантливый человек, он работает в кайф, а вот навыковый его нужно как-то мотивировать. Хотя и тех нужно. Можно купить бытовые швейные машины в школы. Девочки будут шить себе фартушки, шить куколкам, возможно, какие-то вещи. Пожалуйста, оттуда они будут черпать, находить свои таланты. Да, это работа на будущее, на своих предков. Ой, предков, прошу прощения, на, свой, на своих, допустим, внуков, там, так говорится, правнуков и так далее. Мы думаем сегодняшним днем, вот реально только сегодняшним, никто не думает, что будет завтра, через год, через 50 лет. За 500 я вообще молчу. Я расскажу одну историю. Мне рассказала женщина, которая приехала с Англии, купила там квартиру и прошла одну интересную статью. Если не ошибаюсь, в Лондоне есть какое-то правительственное здание старое, которому больше там, 500 лет. И время от времени реставрировали какие-то ну, по частям это здание, и пришло время главного зала реставрации. Приехали инженера, приехали архитекторы, и начали смотреть, что требуется для реставрации. Обнаружили, что для реставрации требуются дубы трехсотлетние. В Англии этих дубов не оказалось. Они начали смотреть немножко дальше, но ну, я так понял, что тоже не нашли, и они пошли все-таки в свой архив и нашли, Заказчика, точнее, нашли партнера, с кем они работали тогда, 500 лет назад, поставщика. Был такой монумент, который уже там желтый, припыленный, то есть там все уже, как говорится, плохо читабельно, но тем не менее, там можно было это все прочесть. Там был номер телефона, они позвонили по этому номеру телефона. На обратной стороне трубки человек сказал, я вас давно ждал. Вы представляете, 500 лет. Знаете, как это произошло? Он говорит, мне предлагали выкупить данный лес еще заблаговременно, но так как у меня лежит завещание моего прапрапрадеда, который когда-то продал вам лес, посадил новые саженцы и написал данное завещание, сказал, что эти деревья принадлежат им. Все, вот и все. Он получил огромные деньги, он получил знаменитость в этом формате, и он посадил новые саженцы, для того, чтобы через 300 лет к нему могли точно так же обратиться. Точнее не к нему, а к его потомкам. Давайте думать на будущее. Давайте поставим в школе машинки, в техникумах, в академиях поставим оборудование. Те, кто торгует оборудованием, некоторые уже по факту такие... Вещи делают, они уже устанавливают в академиях эти машины промышленные, да, то есть давайте что-то делать. И уже через условно там 4-5-6 лет мы уже получим первые плоды. Маленькие, маленькие, через 10 лет чуть больше. Это как вот свой сад, посадил дерево, да, то есть оно еще не плодоносит, оно просто растет. Его нужно поливать, за ним нужно ухаживать, точно так же и люди, только так, по-другому никак. Это компания Легпром. Подписывайся на мой канал. Здесь будет очень много интересного. Я буду показывать автоматизацию, буду рассказывать разные мотивационные вещи. И также я буду вести интересную рубрику «Как начать бизнес швейный с минимальными уважениями». Подписывайся на канал.